Сегодня переживаем это продолжение семнадцатого года, февраль и октябрь. Также на Украине была гражданская война, также была Народная Украинская Республика. Также появилась она впервые, ее не было при царе. Также вмешивалась Антанта и Германия. Сейчас они объединились, они уже вместе под названием НАТО и Евросоюз. Также они все выкачивают из нее и вывозят. Также они спорят про Крым. И тогда они требовали Крым отдать Украине. Крым никогда не принадлежал Украине. Но даже Киев тогда не боялся брать Крым. Какое отношение к Крыму имеет? Но немцам нужен был Крым. Ибо у украинской народной республики легче было отобрать бы Крым. И они уже об этом думали. Даже название будет Готэ, ⁇ Град, не Симферополь, а Град. Нашли там двух готов потомков. Вот это как бы готы жили. не какие тут не крымские татары, не русские, не казаки, не турки. Готы. Вот. Уже. Все было готово, и карты, и так далее. Ну, санаторий нужен немцам. У них холодно. Холодное Северное море там. И Балтийское. Поэтому в сорок м не получилось. Мы с вами победили в сорок м Но не до конца, видимо, победили. Вот. Не надо было советский режим устанавливать в Восточной Европе. А всех фашистских сателлитов гнать за Урал. И население, и их заводы. И вот сегодня была бы самая мощная в мире страна. А так мы... Все у нас разрушили, и мы ищем последние копейки отдавали. И Будапешт, и Варшава, и Берлин. Всех их подняли, и они как неблагодарные дети бросают своих, так сказать, престарелых родителей. Это естественно. Дети должны уходить от родителей. Зачем же за счет России это было нужно делать? Мы должны правду сказать.